Друзья, приветствую! В этом видео я расскажу вам о документе, который называется Electronic Digital Key. В данном документе представлены сведения об объеме э, пакета, в который вы инвестировали, а, дата и время формирования первого ключа после того, когда вы рефицировали личный кабинет, <coughs> ваше имя, фамилия, паспортные данные и контакты для связи. Здесь э, указывается дата. Именно формирование именно последнего электронного ключа, так как с каждым платежом этот ключ будет обновляться и моментально приходить вам на электронную почту. Последняя строка – это четыре цифры, указанные на вашей карте, с которой вы делали этот самый платеж. И здесь есть такая вещь, как электронная цифровая подпись. Кто не знает, предложение погуглить. В общем, я скажу, что это является полным аналогом очной подписи человека. Эта электронная цифровая подпись проверяется следующим образом. Заходите в программу QR-сканер и делаете переход по указанной ссылке. Открывается сервис, который называется CryptoPro. Выбираете файл для проверки. Это должен быть именно файл, а не фотография. Загружаете этот файл и нажимаете кнопочку проверить здесь появляются соответственно сведения такие как результат проверки и вы можете увидеть что подпись действительно